Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, их опубликует, если они будут конструктивны и в тем. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию мой авторский афоризм, написанный мною две недели назад, посвященный моим разговорам с лавуками. Предлагали мне играть в группах барабанщикам, а я им говорю, что у меня еще своих идей и песен на десяток лет наперед надо реализовать. Итак, я сварганил этот афоризм. Еще два, из которых ты один можешь услышать, перейдя по ссылке в начале этого ролика и следующей. Если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Кровь бурлит, агрессия прёт, на моей бейсболке нашивка «Коловорот». Подписывайся на мои каналы. У меня есть канал, где я публикую по субботам, либо новую книгу «Новый рассказ» на канале «Вархулаудиобукс» или на этом канале новые афоризм или цитату, анекдоты реже. Также есть каналы про уточек, про кошечек, про собачек, про змеек. Канал. Обзоры и отзывы о технике и разных вещах. Канал. Разоблачение фейков. Канал. По барабанам. Канал. По синтезаторам. И основной канал Максим Вехов. Подписывайся на него.